Народ, всем привет! Данное видео является фрагментом полноценного видео, где есть стрельба в всех оперативников и применение всех их спецсредств. Соответственно, в данном видео вы увидите только стрельбу поддержек с пистолетов, пулеметов, гранатометов и тому подобное. Если вы хотите посмотреть полностью все видео, ссылочка по данным видео, а также если хотите увидеть стрельбу штурмиков, медиков там, или снайперов в отдельном видео, ссылочки также присутствуют под данным видео. Ну, конечно же, с вас лайк за проделанную работу, но нас меня догоночку на гоночку скидка в 15% на сайте всемайки.ру, где есть сотни тысяч разных принтов, а также можно залить свой принт, и, кстати, на этом даже можно заработать. Заходите, чекайте, пользуйтесь на здоровье. Ну, мы поехали. Хотел бы заранее сказать, про всех поддержек это касается, мы будем стрелять с двух вариантов. Первый вариант мы будем стрелять с сошками, второй вариант будем стрелять без сошек. На это стоит обратить внимание, правый нижний угол будет подсвечиваться зеленые сошки. Это также напомню, что в видео, когда мы будем стрелять под мишень, это мы тестируем отдачу стрельбы у данного оперативника. И если у алмаза отдачи фактически никакой нет и прицел не поднимается, то у многих поддержек с этим есть проблемы. И контролировать отдачу надо гораздо более сильно. Как вы видите, стреляя под мишень, я не контролирую отдачу. Теперь стрельба с сошками. Следующий оперативник Бишоп. Наши спецсредства, естественно, мы тестируем в эпицентре взрыва и, соответственно, тестируем по краям от эпицентра. Вижу а, чуть не забыл пистолет. Ну и сейчас протестируем падение урона с расстоянием. Как вы все знаете, чем дольше нажимаешь кнопку стрельбы на бишпе, тем скорострельность его начинает все больше и больше возрастать, и контролировать что становится не так-то легко. Хотел бы еще раз напомнить, что это не обзор, это не гайды, здесь мы не будем рассказывать оперативников, это просто видео с полезной информацией для всех игроков, либо для тех, кто хочет пилить видосы, но не имеет возможности посмотреть на урон и как себя ведет оперативник. Как видите, отдача гораздо больше, чем скорострельность возрастает, тем выше становится отдача. Ну, естественно при применении сошек отдача гораздо меньше. Следующим оперативником я решил протестировать бурбона. Далее наша знаменитая билка, которая позволяет покидать противника в стан. А да, черт бурбона гораздо комфортнее, чем от того же бишопа, поэтому стрелять на дальнее расстояние более удобно. Следующий наш оперативник, Кит. Данный тест лучше не проводить без взрослых, потому что останавливая мины, надо действительно успевать отбегать, потому что радиус у мин большой, а с манекенами они взрываются довольно-таки быстро. Хотел бы сказать, что, конечно, тест с сошками не очень интересен, в том плане, что все оперативники с сошками стреляют очень-очень комфортно, но не показать я тоже этого не мог. Следующий оперативник для тестов у нас будет Пророк, которого очень сильно перебалансили. Ваша спецсредство наносит меньше урона, чем газ у кошмара. Ну да, сейчас стало гораздо комфортнее стрелять с данного пулемета. Следующим для тестов я выбрал Сварога. Ну конечно протестируем наш подствольный гранатомет на разный урон в зависимости от радиуса поражения. В берем нашего любимого спутника. Ой, чуть не забыл показать урон шарика. Ну и напоследок давайте разберем нашего штерна. Ну, правда, не с первого раза, а со второго получилось убить бота за стеной справа Это, конечно, не видно, но по звуку было, наверное, слышно Тут я вспомнил, что не показал обилку, которая позволяет данному оперативнику стрелять гораздо быстрее, соответственно огневая очень у него вырастает. Надеюсь, данное видео было вам полезным. Советую вам посмотреть также другие видео, которые находятся по ссылочке ниже. Если вы считаете, что данное видео является полезным, делитесь им с другими, а также прожмите свой бесценный лайк.